Приветствую вас, Овны, смелые и решительные представители этого знака. Давайте же сегодня мы посмотрим, в каких сферах жизни у вас будет наибольшая активность, ну и собственно, что будет интересненького происходить с жизнью в июне месяце. Начинается месяц с небольших тормозов, поскольку Меркурий будет еще в ретроградном до 3 числа. После третьего он наконец-то у нас становится прямым. И до 10 числа он будет находиться в очень интересном аспекте к Плутону. Это будет содействован ваш второй и десятый дом. Что-то будете очень важное решать, связанное с карьерой, с финансами. Будете знаете, закладывать фундамент абсолютно чего-то нового. Но поскольку здесь у вас земные знаки, то очень важно будет взаимодействовать не спеша, потихонечку, планомерно. И здесь по Плутону, знаете, как будто бы есть указание на взаимодействие с коллективной работой. А может быть даже еще что-то нужно будет трансформировать, знаете, вот как будто бы поменять подход. К получению финансов то есть может быть как-то по-другому что-то делать ну кстати благоприятное время для того чтобы сменить работу для тех кто этого хочет ну или наоборот получит повышение кто уже имеет стабильное место так далее что еще интересного с 4 числа сатурн он как раз отвечает за наши цели какие-то очень важные за возможность достигать ну, за возможность их достигать. Так вот, вот эта возможность, она немножечко притормозится до 23 числа. Активность спадет и может быть, знаете, вот как-то повысится ваша личная активность, внутренняя а вот внешняя, она будет немножечко поменьше и у вас это тема 11 дома то есть дружба, общение с большими коллективами ну вот в этой сфере так далее, 8 числа, с 8 по 11 будет шикарнейший аспект очень приятный, Венера будет соединяться с Ураном, у вас она будет во втором доме, это денежки ой, как хорошо, неожиданное поступление финансовых средств ну дай бог, чтобы так все и получилось. С 13 числа Меркурий переходит в Близнецы. Близнецы ⁇ это ваш третий дом. Ну, увеличится, я так думаю, ваша контактность и общительность с окружающими. 14 числа будет полнолуние в знаке Зодиака Стрелец. Ну, о чем это говорит? Для вас стрелец, это девятый дом, Ну, это что-то, может быть, знаете, вас как-то по психике ударит. Ну как, не прогружайте себя, тем более, что это полнолуние. Может быть, у вас, знаете, какой-то произойдет там, внутренний переворот в сознании. Там, прогрузите себя так. Ну, может, не все, но кого-то это коснется. Что-то в плане идеологии, например, или каких-то вопросов, связанных с дальними дорогами, с другой философией. Софии. тем более здесь до 20 числа будет наблюдаться интересный аспект от Меркурия к Юпитеру о, как раз задействован первый, второй дом ну, я думаю, тут, наверное, у вас как-то финансово нет, почему? Меркурий третий дом это не финансовая сфера да, да, или засадите, может быть, за обучение чего-то, или ну, понимаете, вот ваша личная амбициозность она вот как-то Захочет проявиться максимально благодаря каким-то налаженным контактам. А может быть, это будет еще и письменная деятельность. Может быть, что-то захотите написать, такое очень важное, интересное, то, что вас прославит, поднимет ваш авторитет. Очень благоприятное время для того, чтобы покупать автомобиль. То, что вы предпримите в этот период, это усилит и увеличит ваш авторитет и вашу значимость в глазах других людей. Так, далее у нас попеременно будут включаться интересные аспекты от Венеры к Сатурну, Плутону и Нептуну. Для вас это 12, 10, ну, 11, 10 дома. Значит, о чем они говорят? Ну, о том, что... Что-то тайное, связанное с коллективами, с дружбой, может повлиять, то есть тайные связи могут повлиять на ваше, на ваше продвижение, что ли, по службе, по карьере, по вашему статусу. И самыми главными помощниками в это время это будет трезвый расчет логическое мышление, и, возможно, даже придется ради этого чем-то пожертвовать. Ну, здесь, знаете, как будто были дружбой. Ну, может быть, поменять коллектив придется для того, чтобы добиться чего-то такого более главного, более важного вы знаете, вот как будто вот что-то такое глобальное, внешнее, оно будет для вас более важным, чем ваши внутренние потребности. Вот как-то так это будет проигрываться. Тем, так далее. 23 числа Венера переходит в близнецы, ну это ваш родственный знак, поэтому вы здесь будете себя чувствовать очень хорошо, легко будет общаться, знакомиться, договариваться. Тут есть будете порхать как бабочки. Легко будет налаживать нужные связи. Из 21 по 27 здесь еще и Марс будет благоприятен. А Марс будет в вашем первом доме. Он как раз отвечает за вашу активность. Он очень силен здесь, поскольку находится в знаке своего управления. Будет образовывать секстиль к Сатурну. то Здесь идет уже восстановление чего-то нового, связанное с коллективной деятельностью с дружеской деятельностью. Вот знаете, как будто бы вот вы все возьмете в свои руки. Вот у меня есть ощущение, вот вы знаете, вот по каждому знаку вот у меня есть какие-то вот свои картинки, и вот по вашему знаку я чувствую огромную силу, когда вы берете все в свои руки, начинаете действовать, и у вас вот получается влиять на внешние события, на ход внешних внешних событий. Благодаря этому вы добиваетесь каких-то очень интересных целей, очень важных для вас целей. А с 25 по 29 Венера образует секстиль к Юпитеру, опять же, в вашем первом доме. Но ну, это прям вообще аспект большой радости, большого счастья. Ну, то есть любое взаимодействие с окружающими, оно будет доставлять вам... Какую-то радость. Причем, может быть, даже это радость материальная. Также благоприятное время для знакомства, для каких-то приятных торжественных событий в вашей жизни. Ну и вообще это аспект связан с улучшением внутреннего такого самочув... самочувствия. Вот, знаете, уходят грустные мысли, находите возможность порадоваться чему-то. С 28 числа, с 28. -го... Ну, я, конечно же, делаю прогноз для всех. Я понимаю, что как в моей стране идут военные действия, то ну, радость может быть далеко не у всех, но даже в таких условиях тоже можно чему-то порадоваться. То есть все равно бывают какие-то радостные, приятные моменты. Человек ко всему привыкает. Далее, с 28 числа Нептун становится ретроградным. Для вас Нептун – это зона, зона тайны. Значит, смотрите, здесь будет благоприятное время до конца года, связано с любой тайной деятельностью. С хотел сказать, сафиризмом, ну, остерегайтесь сафиристов, ну и сами в этих делах не участвуйте, это не очень хорошо. Но благоприятно для любой благотворительной деятельности, для медицины, для тех, кто занимается духовными поисками, психологией, углубляется в себя. Вот для этого хорошо. Ну, для такой, знаете, творческой деятельности в единении. Ну, и закрывает этот месяц у нас. Новолуния в раке. Рак у нас связан с семейными ценностями, с домом, с недвижимостью. У вас эта зона, так раз, два, три, четыре, как раз и находится в зоне, в зоне семьи. Дома единственное, что тут не очень хорошо, это вот это вот лилит. Она будет на что-то искушать. Знаете, как будто бы, может быть, кто-то искусится в конце месяца поменять свои взгляды, принципы, связанные с домом, с семьей, с Родиной. Вообще, знаете, вот Лилит, сама по себе в раке, она часто тягоет тяготит к предательству. А может быть, знаете, просто проиграется как сильный страх за дом, за семью мнительность может быть вот как-то в это время. что-то, ну, что-то ну, что по этим темам, она знаете, вот как-то будет сверглить в голове. Ну, хорошо, желаю вам легкого месяца. Желаю, чтобы все у вас было хорошо с домом, с семьей. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте. И до встречи в следующем периоде.